Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья, психолог, преподаватель астрологии Бадзы. Сегодня на этом уроке мы с вами поговорим про стихии воды, про то, как она отражается в нашей жизни, какая она. А самое главное, как она отражается на характере людей, которые пришли под стихии воды ⁇ Я ⁇ или под стихии воды ⁇ Инь ⁇ Надеюсь, что эти уроки стали для новичков такими новыми дверями куда можно войти новые области познаний, в которые можно погрузиться, изменить свою жизнь. И для людей, которые уже знают, разбираются в китайской метафизике, надеюсь, что вы почерпнули новые знания, которые помогут вам практиковать, консультировать и лучше разбираться в людях. Итак, друзья, переходим с вами к последней стихии, к стихии воды, и я надеюсь, что это занятие, этот урок дополнит вашу картину мира, особенно для новичков, которые только-только начали изучать э, китайскую метафизику. Напоминаю, что нужно э, перейти на сайт, сделать свою на наш сайт npugacheva.com в раздел калькулятор бацзы, э, внести все свои данные. В все свои данные рождения и получить свою карту посмотреть на день своего рождения дальше а дальше присоединиться к прослушиванию нашего урока вода вода это один из действительно ну самых важных элементов да? все что вокруг нас состоит все имеет воду ну и в самом человеке воды очень много, да, две трети, две трети веса человека составляет вода, вода, и даже у нас в костях есть вода, а наш мозг вообще на 80 процентов, на 85 даже процентов состоит из воды, так что Вода занимает вообще в природе очень много пространства, очень много проявлений. И мы продолжая рассматривать элементы пяти стихий, сначала, как всегда, мы рассматриваем их в природе, для того, чтобы лучше понять элемент личности самого человека, лучше знать и вообще лучше знать бадзы и людей. Итак, вы видите элемент иероглифа воды сейчас без привязки к инь или ян. Вода, как вы понимаете, многогранная, имеет различные значения. И янская вода, большая вода, это океаны. Инская вода, это маленькая капля. Но все это, конечно же, будет вода. Сначала мы поговорим немножечко о ее свойствах. Какая она? Ну естественно когда мы будем говорить о воде мы скажем что она прозрачная вода любит отражать то есть она все, что, если она, конечно, не мутная, да, все, что в нее заглядывает, она как зеркало отражает, да? она прозрачная, она отражает, она имеет какой-то синий цвет, очень часто, кстати, иероглифы вы будете видеть черным цветом, цветом нарисованы. таким образом китайцы подчеркнули глубину, то есть она нас только на поверхности синяя, а в глубине она уже черная ну и в общем то вода конечно очень многое растворяет У воды нет своей формы понятно что она принимает любую форму бутылка так бутылка озеро так озеро сыр какая-то машина болото туман это все будет вода то есть у воды в отличие от металла которого мы с вами проходили на прошлом занятии у которого есть четкие формы воды нет четкой формы, она принимает любую форму. И вот все наше занятие, которое дальше мы будем с вами говорить про воду, мы все время будем говорить о том, что нет какой-то четкости и нет какой-то определенности. одну из характеристик, ну помимо там того, что она мокрая, да, завораживающая, можно сказать, что она двоякая, она может быть и теплая и холодная, она может быть прозрачная и мутная. Может быть, завораживающая, может быть, превратить, вводить нас в транс. Она, конечно же, загадочная и таинственная, потому что понятно, что под морскими э, там океанами, которые не изучены, да, хранится много и много тайн. Скорость воды зависит от ситуации. Если вода у нас на поверхности, то, конечно, скорость будет у нас огромная. Да? Водопады, какие-то реки текут, океаны с какими-то воронками, там, я не знаю, кран с водой и так далее. Но вода все время стремится вглубь, все дальше, дальше вниз, вовнутрь. Почему? Потому что именно там, в глубине, на самом э, своем дне, она может, наконец, обрести тот покой, к которому она стремится. Но покой, он очень тоже интересный, потому что это статика, это все равно какое-то движение, но это ее форма. То есть, ее форма будет там, в глубине, далеко. Но если мы с вами воду начнем каким-то образом сдавливать со всех сторон, сужать, то может произойти, вот как на картинке бах, да, то есть э, вода может стать агрессивной. То есть если маленький объем мы можем ждать от воды, что, ну я не знаю, как, как на картинке, прорвет мешок, она вырвется, прорвет э, дамбу, потяну То есть все, что ее заставляет сжиматься рано или поздно, она станет агрессивной для того, чтобы преодолеть все преграды и все-таки уйти опять же к себе на глубину да, и получить долгожданный покой, к которому она зависит. Какие бывают звуки? Мы говорим, что у каждого элемента свой звук. Все зависит от ситуации, где она находится. Да? Журчащий ручеек ⁇ это один звук, мощный шумный гул, гул водопада ⁇ это другой, а может капля за каплей, которая падает из крана, тоже монотонно звучит, а вода уже вообще не имеет никакого голоса. То есть голос может быть различный. Но у самой воды есть еще волшебное свойство, в ней вообще очень много волшебных свойств. Мы говорим о том, что в метафизике самый загадочный знак это вода, так же, как, наверное, и на нашей планете вода очень легко запоминает любую информацию вы знаете как что там бабушки делают наговоры да и дают там ребенку эту воду попить да просто даже тост в застолье это и есть наговаривание какой-то определенной структуры на жидкость там на воду да. еще интересно что вот если земля принимает все то вода у нас с вами, дорогие друзья, принимает только то, что ей нужно. Легкая она отвергает, то есть поверхностная ей это не нужно, она это все отбрасывает. Тяжелая она сразу присваивает себе камни, золото, что-то, да, она сразу поглощает и оставляет. А вот какие-то средние предметы э, по плотности, она может, знаете, вот как вот здесь нарисована такая вот картинка, то есть она забирает. Здесь вот какой-то круговорот, она как бы думает, нужно ей это или не нужно. Иногда это может пойти на дно, как будто бы, если это ей нужно. А иногда это всплывает и выкидывается опять на берег, на поверхность. Она подумала-подумала, то есть что-то мы с вами уронили в воду, подумала-подумала и опять нам вы, выкинула это на берег. Важное качество, потому что оно будет дальше проявляться и в людях. Про движение. Если мне движение начинает застаиваться, гнить, и мы говорим, в картах Бадзы тоже есть такие моменты, когда мы видим много земли, много воды, мы говорим, что вода становится грязная, похожа на болото, и ну, не всегда хорошая ситуация для человека. Да? вода не любит препятствия конечно же она пытается сглаживать любые углы любит обходить обходить по возможности все эти препятствия даже самый маленький ручеек может в общем-то такой превратиться достаточно в бурлящую воду то есть возмущаться да? Итак, каждый человек имеет прототип определенной энергии в природе. Мы с вами про это уже говорились, мы познакомились с вами со всеми элементами. Люди имеют различные характеристики. И вот сейчас интересно поговорить про характер воды. Потому что, как мы говорили, что сама по себе вода двоякая. Так и в характере людей очень часто эта двойственность или даже непонимание вообще что-то за человек перед вами, будет проявляться. Вот сейчас любую характеристику человека, про которую мы будем говорить, мы будем ну, не будем давать каких-то четких характеристик. Мы будем говорить: ну, либо так, либо так, либо так, либо так. Итак, все, что мы говорили о воде в природе, все эти качества мы переносим на человека воды, условно, да, человек воды, человек дождан. Сначала давайте вспомним, что паусин вода у нас относится к самому инскому элементу. Вот если у нас а, огонь относится к самому янскому, янский огонь, то инская вода, самый инский элемент, а, считается. Мы говорили, что это люди интроверты, помните, на прошлом занятии, где мы говорили про металл и про воду. То есть это уже определенный отпечаток на человека, конечно же, накладывают. Это люди, которые... сосредоточены на больше на своем каком-то внутреннем мире. Ну, естественно, так же, как и все, они как-то проявляются, да, то есть они любят одеваться э в, в одежду, ну, считается, что не марка, э ткань, не мущевица. На самом деле, все зависит очень сильно от обстоятельств. Мы очень часто, сложно вообще людей воды, иногда очень сложно людей воды идентифицировать, потому что они... Как-то вот подстраивается под ситуацию. Все огни и он огонь, все такие, знаете, в армии, да, попал в армию, все металл и он металл да. То есть ты не сразу можешь вычислить человека, он очень легко и быстро под, подстраивается как внешне, так и внутренне. А, значит, это как у воды, вот ты можешь сидеть, смотреть и тишь и благодать, так и здесь. А, сам человек может не проявлять никаких эмоций, но ситуация требует. Ох он может быть крайне эмоциональным. В поведении в поведении тоже у нас точно так же вот все зависит от осторожности э, от, извините от ситуации будет либо осторожный, либо агрессивный да, как вода. То есть осторожненько она уходит к себе вовнутрь внутрь вовнутрь уходит куда-то вглубь, либо у нее препятствия и здесь она начинает как любой там океан река пробивать, себе дорогу речь опять же двойственно то есть речь может зависит от ситуации может быть лектор может быть монотонным вести вас в транс может под ситуацию конечно же подстроиться весело значит будем рассказывать весело да, будем из себя изображать огонь ситуация требует помолчать да с удовольствием будет молчать и ему будет здорово а, нужна э, людям проработоспособность очень важно что вот вот мы ну, говорили да возьмет или не возьмет для себя вообще эти люди они очень ну, с одной стороны можно сказать пассивный ленивый но, ну, знаете в любом знаке есть ленивые есть трудолюбивые люди но просто у этих людей мотивация строится таким образом что если они видят смысл это делать для себя у них будет очень высокая трудоспособность если они не видят ну, это очень крайне сложно их там как-то убедить построить как металл, дать инструкцию, да, они будут все время от этого дела стараться отвоевывать. Если говорить о, о каких-то условиях то, да, ну мы же говорили, что а, это интроверты. То есть, конечно, например, в какой-то изоляции вполне а, возможно, что они будут чувствовать себя лучше. Да? А, как, им обязательно нужен свободный график. Да? То есть вот это вот посадили в кабинет, дали кучу дел и а, давай сейчас по полочкам раскладывай Ох, ох, ох, это может быть совсем не для них. А, но... Вот если уж они попали в эту среду, если уж надо работать, все-таки, если есть какое-то отдельное помещение, какой-то есть отдельный уголок, как-то можно уйти, уединиться, хотя бы там вот ну, на определенное время, то они, конечно, будут к этому стремиться. Считается, что у людей воды очень хорошая память, прекрасная память, они очень хорошо воспринимают информацию, они понимают суть. Очень часто считаются это такими действительно люди-мудрецы. Почему? потому что все, что нужно, они воспринимают быстро, и все, же такое глубинные, важные знания, они оставляют себе, а все, что не нужно, выкидывают да, на поверхность, так же, как и вода. А стремится ли человек воды к переменам? Мы говорим, что особенности элемента, говорили элемента воды, а его противоречивости и вода вот в этом очень сильно будет проявлен, проявлен человек воды он стремится и к покою но покой какой-то вот тоже должен быть какой-то динамический а, поэтому у человека воды мы говорили да, да, должно быть свое пространство а, свое свободное время ему ему важно вот ну как то тоже то вот, обращать внимание на его суть, да на его вот такую водную природу. Совсем уходить в покой нельзя. С одной стороны, да, он будет все время стремиться к этому покою. Как только он уходит в покой, вот как-то болото да, начинает зеленеть, начинает э, как-то не очень хорошо выглядеть, не очень хорошо пахнуть. Да? То есть здесь, с одной стороны, ну, нужен покой, с другой в развитии останавливаться в воде нельзя человек сразу теряет форму. Дальше, что еще можно сказать про человека? А, если вы начинаете с человеком общаться, они любят суть, да? Они любят суть, поэтому начинайте суть, суть, и не надо какими-то длинными дорогами идти. Также люди очень легко и просто этим, этим людям восстановиться если у них есть возможность побыть наедине с самим собой побыть на глубине ну и вообще вода вот этот вот знак и я такое ощущение что он очень близок для воды потому что в инь-ян да есть и покой и динамик есть и черное и белое вот также и сама стихия огня в них соединено и намешано буквально все ну, давайте немножечко разделим теперь этих людей, поговорим про, отдельно про людей инской воды. Это знак называется Рен, этот иероглиф называется. И потом поговорим про иньскую воду. Итак, Рен ⁇ это образ океана. Такого, знаете, такие глубинные, внутренние, водные миры. Да? Это очень сильная вода. Она ассоциируется с водой рек, морей, океанов. Мы ведь, я уже говорила, что про, об океане мы знаем 20%. процентов так же и человек Рен, да, в нем может быть столько слоев, столько всевозможных, одно дно под вторым, что он может быть и сам себя до конца не знает, что у него происходит внутри. Если Рен.. А, а, Ренам что-то нужно то спорить бесполезно вот это вот самая огромная река до да, которая любую плотину прорвет потому что надо стремиться к своему желаемому. то есть она такие люди Легко добивается оно. Она вода. Вода сносит просто все препятствия со своего пути. Поэтому, конечно же, люди очень импульсивные, часто могут бросаться в действие как-то бездумно, но это энергичные люди, а -а могут быть, конечно, неосторожны, а -а могут давить когда вот что-то что-то нужно сделать да могут давить потому что им нужно прийти к результатам а не склонны в общем-то сильно смотреть в прошлое река идет вперед коммуникабельный позитивный поэтому часто они бывают действительно в центре внимания умеют хорошо приспосабливаться, как всепроникающая вода да, могут принимать любые формы, так как могут они могут объяснить многое. Естественно, это предполагает выдающие такие способности к обучению, мы говорили про их склад ума. Основные черты характера, характера целеустремленность, социальная активность убедительность могут быть экстрасенсорные способности потому что знак мистический могут быть манипуляторами достаточно авторитетные могут быть такими деспотами импульсивные люди которые могут давить ну что скажете дорогие рая напишите свои мысли свои комментарии пишите свои характеристики дополняйте мой рассказ а я перехожу к рассказу про иньскую воду, которая называется Квей. Некоторые школы называют ее Гуй, и то, и другое название будет правильное. Итак, это последний из десяти существующих элементов личности. И это образ такой росинки, капельки. Мне нравится, знаете, образ тумана, образ дождя. Вот, если уже говорить про человека дождя, да? Это... Какая-то непостоянная вода, как и квей очень переменчиво Сами квеи такие же, они очень могут быть переменчивы, непостоянны. Знаете, как горный ручеек. Он может быстро быстро э, сменить одно направление на другое, причем карти, кардинально противоположно, знаете, такое бывает даже как чудо света, да, река где-то в горах шла, шла, шла в одну сторону, потом раз прям противоположно. Оказывается, вот такие вот, на самом деле река все время идет, да, там, где, там, где э, будет возможность уйти вниз, да, уйти к себе в покой. Люди, итак, возвращаемся к, люди, к людям э, с господином дня с, ински, с, металл, ой, господи, с, металлом, с инской водой. И это люди очень милые. А, как правило, они, они выглядят очень так мило, нежно, беззащитно. Но, но. Вот эти все капельки, помните, мы говорили. Даже ручеек может сточить любой камень, да? То есть э, вода. Ну и есть такая даже пословица: "Вода камень точит". Поэтому, несмотря на свою скромность, эти люди, которые могут э, не сильно, там, знаете, с лозунгами лезть на баррикады, но они делают свое дело и пробивают пробивают такие преграды, которые может другой бы знак и не пробил. Это самый иньский из всех господина дня, я вам говорю, вообще из всех элементов да, личности. Он очень естественно, что дает это для людей. Это пластичные люди, терпеливые, очень такие принимающие, то есть они принимают, они могут принимать окружающих такие, какие они есть. Они толерантны, они улыбаются, даже если вы им не очень нравитесь. При этом они улыбаются не от того, что они слабые, а, нет, это, это, это неправда. Это, как я уже сказала, они как раз любой камень обточат. А, просто они не любят насилия. А, они любят вот эти вот, знаете, стачивать вот эти острые углы. Они любят уходить от, от конфликтов. А, а внутри силы очень и очень много. Но э, вода сама по себе, особенно иинская вода, особенно застойная, к сожалению, эти знаки, они очень часто склонны к депрессивным состояниям. Э, из плюсов, из них получаются прекрасные астрологи, маги, эзотерики, э, экстрасенсы, э, психологи, да, то есть почему? Это очень чувствительные люди. Основные черты характера общительность, гибкость, легкость, дипломатичность, очень хорошо развита интуитивность, чувствительность, такая адаптивность, да? вот это самый адаптивный знак. Господи, он везде, он неубиваемый. Поранить его, вот мы не говорили про это, но его поранить же невозможно, этот знак. Да? Дерево можно сломать, металлу любая царапина останется на всю жизнь. А здесь нет. Перейдет в другую форму, все, забыл, ушел. Все, все. Он уже вообще в другом состоянии, в другом времени. Но, может быть, как я уже говорила, склонность к депрессиям и некоторая внушаемость излишняя. И, к сожалению, не обязательность очень часто встречается в этих людях. Я, например, очень так всегда настороженно отношусь. Если мне нужно, например, брать какого-то работника, который должен делать свои дела и мои дела, и работу свою, да, четко по времени, то нужно очень подумать хорошо брать ли человека и на такую работу но я как всегда жду от вас комментариев под этим видео дорогие наши к дорогие наши люди дождя тумана пишите пожалуйста как вы какие у вас черты характера проявляются или в ваших близких к ну на этом я заканчиваю наши чудесные уроки по вот введению в китайскую метафизику, введению, введению вообще в тему пяти стихий и как это отражается на характере человека. Приглашаю всех вас, не только в мои соцсети, где мы с вами можем общаться, приглашаю вас на свои открытые вебинары и, конечно же, на курсы обучения в вот этому фантастическому ремеслу, искусству, э, как угодно можно назвать, э, астрологии Бацы. Это очень и очень интересная наука. Приходите, учитесь, открывайте тайны о себе, о своих близких, становитесь профессиональными астрологами, зарабатывайте деньги. Жизнь ваша, и ваша жизнь будет прекрасна, и жизнь ваших близких, которую вы будете подсказывать многое. С вами была Пугачева Наталья.